Для разгрузочного дня или для поста можно приготовить такой диетический суп с овсянкой, если постничаете, то не добавляйте сливочное масло, а в остальном возьмите этот рецепт себе на вооружение. Диетический суп с овсянкой – отличная альтернатива для других первых блюд, диеты или разгрузочного дня, благодаря гармоничности овощей, овсянки и сливочному маслу готовое блюдо получается очень вкусным. Если вы хотите сделать суп сытнее, то варите его на курином бульоне, овощи используются замороженные или свежие, если сезон. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. Такой супчик готовится менее, чем за час, он относится к разряду диетических, если вы постничаете, то не добавляйте масло, если позволяет время, то можете сварить его на курочке или индейке. Обязательные условия. Овощи. Для зимней поры отлично подойдут и замороженные овощи. Я обычно замораживаю на зиму, но сейчас их можно без проблем купить в любом супермаркете. Кладите любые овощи по вашему вкусу. У меня это цветная капуста, спаржевая фасоль, болгарский перец, кабачок. Сразу нужно почистить картофель, нарезать его и довести до кипения. Посолите уже после добавлять остальные овощи. 2. У меня была кастрюля объемом полтора, на такое количество воды. Понадобится полторы чашечки, 150 граммов всянки. Мыть ее не нужно, забрасывать ее нужно будет после того, как будут готовы овощи. 3. Лук и морковь я бросаю тогда, когда поварятся все остальные овощи, я их не зажариваю. Все овощи кладутся только с сырыми. 4. Когда овсянка начнет лопушиться, суп почти готов. Варится она примерно 10 минут после закипания. Ставим лайк и подписываемся. 5. Зелень я добавляю в самом конце. В петрушку, укроп или лук. По вашему вкусу. 6. И еще один небольшой секретик. Сливочное масло. Добавьте его и сразу выключайте суп, сливочное масло не должно кипеть. 7. Подавайте суп в горячем виде. Приятного аппетита! Подписывайтесь и ставьте лайки. Вот что нам понадобится. Картофель 2 штуки, лук 1 штук, морковь 1 штук, кабачок 1 штук, спаржевая фасоль 10 штук, цветная капуста 1 штук